Ми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 Ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Как же обстоят дела с надежностью у V-образной бензиновой шестерки Honda? Неужели и тут японцы уделали немцев? Сейчас будем разбираться. Итак, встречайте Honda V6 C35A5. Перед вами один из многочисленных вариантов первой V-образной бензиновой шестерки Honda. Это мотор C-серии. Эти двигатели начали выпускаться давным-давно еще в 1985 году и выпускались до 2005 года. Рабочий объем у этих двигателей от 2 литров до 3,5. Сегодня мы будем разбирать самый здоровенный вариант, снятый с Honda Legend 1999 года выпуска, собственно, только на этом седании. И на его копии Acura RL он и ставился. Этот двигатель установлен под капотом продольно, а вот другие агрегаты C-серии с меньшим объемом располагаются поперечно. Этот 3,5-литровый японский V6 предельно простой. У него по одному распредвалу в каждой ГБЦ по 4 клапана на цилиндр, в приводе ГРМ зубчатый ремень. Также этот двигатель оснащен балансирным валом, в то время как другие агрегаты c -серии. Серии с меньшим объемом, балансирного вала не имеют. Этот двигатель сделан на основе алюминиевого блока с развалом в 90 градусов, масляный поддон особой формы для размещения там деталей привода передней оси. В приводе клапанов установлены гидрокомпенсаторы. Единственный умный адаптивный механизм в этом двигателе – это трехступенчатая система изменения длины впускного коллектора. Этот V6 обладает абсолютной надежностью, то есть слабые места в его конструкции отсутствуют. Если его версия на 3,2 литра могла огорчить потерей герметичности по прокладке ГБЦ, и то это происходило из-за снижения уровня охлаждающей жидкости, за завоздушиваний и откровенном перегреве, то система охлаждения этого мотора сделана с запасом. То есть конструктивно слабых мест в этом моторе нет. Он сделан с применением технологий, которые Honda использовала для моторов Формулы-1. Это касается сверхточной обработки шеек коленвала и особенностей ковки некоторых деталей. Но у этого мотора нет спортивного характера, потому что он сделан для большого седана и настроен на достаточную тягу на низких и средних оборотах. Также мотор рассчитан на минимальное обслуживание, на практике при пробеге до 160 тысяч километров то есть когда надо менять ремень грм этот мотор нуждался только в замене масла и фильтра а потом в таком же режиме продолжал служить без каких-либо ремонтов и замен деталей эти моторы на практике ходят более 500 тысяч километров плата за такую безотказность и отсутствие проблем довольно высокий расход топлива. Из-за низкой степени сжатия 9,6 к 1 КПД этого двигателя не блещет. Как правило, раз в 150-200 тысяч километров надо менять лямбда-зонды. Как правило, при их неисправности ЭБУ фиксирует конкретные ошибки по каждому зонду. Комплект из четырех зондов на сегодняшний день можно купить за 200 долларов. Довольно распространенная проблема всех двигателей C35A и болячка всех Honda Legend с большим пробегом – это стрекочущий звук после запуска двигателя, который сопровождается запахом отработавших газов. Стрекот может исчезать по мере прогрева двигателя, но если он остается и при езде, то тогда исчезает при отпускании педали акселератора. Источником стрекота являются выхлопные газы, секущие из-под выпускного коллектора. Герметизация стыка нарушается из-за обрыва крайних шпилек одного или обоих выпускных коллекторов. Для ремонта, то есть замены шпилек и герметизации выпускного коллектора нужно снимать ГБЦ. Двигатель C35A установлен на активных гидравлических опорах. Жесткость каждой опоры регулирует отдельный соленоид. В принципе, эти опоры ходят по 400 тысяч километров, но их можно повредить при неправильном демонтаже двигателя. Это сопровождается вытеканием жидкости из опор, а также сильными вибрациями по кузову. Также двигатель может присесть на одну из опор даже на подрамник. Проблема решается заменой опор. Сегодня раскидать нам этот легендарный V6 поможет Дима. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку. На сегодняшний день двигателем Honda C35A стукнуло уже полтора-два десятка лет, и возраст дает о себе знать рассыханием резиновых уплотнений. То есть, со временем жор масла в этом двигателе появляется не из-за угара, а банально из-за вытекания. То есть, капиталить этот двигатель приходится не для расточки цилиндра, а для замены уплотнений. Желательно менять не только прокладки отсекающие масло, но и прокладки впускного коллектора, также уплотнения под форсунками и уплотнение каналов охлаждения. И отдельный источник масла под этим мотором – это текущие сальники переднего редуктора и промежуточного вала. А вот это сложный привод трехступенчатой системы изменения длины впускного коллектора, но реально он ходит десятилетиями. Над ним стоят три соленоида, вакуумные трубки, но реально со временем никаких проблем с этими узлами не возникает. На этом японском V6 установлен клапан EGR. Не поверите, с ним тоже ничего плохого не случается. В очень редких случаях он может заклинить, либо замкнет проводка. Тогда его надо чистить, либо же менять. В отличие от многих европейских производителей, инженеры компании Honda никогда не сомневались в надежности ременного привода ГРМ. В принципе, зуб-4 ремень их никогда и не подводил. На этом супернадежном моторе установлен ремень шириной 24 мм, и в длину он практически 2 метра. Менять его надо каждые 160 тысяч километров. Именно столько ходит оригинальный ремень. Причем менять ремень надо вместе с ремешком, который приводит Балансирный вал и желательно с помпой, потому что были случаи, когда заклинившая помпа сильно изнашивала ремень ГРМ и после этого поршни и клапаны встречались. И еще в приводе ГРМ присутствуют две пружинки, которые служат демпферами для натяжных роликов. Ну а теперь по состоянию мы видим лаковый налет, то есть масло в этом двигателе могли менять и почаще. Напоминаем, что в этом моторе есть гидрокомпенсаторы. В каждой ГБЦ по одному распредвалу, то есть один распредвал справляется с открытием 12 клапанов. Головки блока цилиндров не имеют никаких проблем. На протяжении сотни тысяч километров с ними ничего не случается, но с годами сдаются сальники клапанов. Их приходится менять, потому что они начинают пропускать масло. В нашем случае мы наблюдаем минимальные следы масложора – все клапаны целые. Легкосплавный блок цилиндров двигателя C35A имеет открытую рубашку охлаждения, а на заводе в него помещены толстостенные чугунные гильзы. То есть никаких чудо-технологий из автоспорта и из Формулы 1, где болиды с моторами Honda очень успешно выступали в 80-е и 90-е годы здесь нет. Никосил, не силумин вместо чугуна – это не про двигатели Honda. По оригиналу доступны поршни и Кольца двух ремонтных размеров. Поэтому, если надо, без опаски точите эти гильзы. Добавим, что блок цилиндров имеет много упрочнений и ребер жесткости. Конструкцию, увеличивающую блок цилиндров, есть и в картере, вокруг опор коленвала. Двигатель C35A стал первым в мире мотором и, скорее всего, последним, шатуны которого выкованы в очень сложном технологическом процессе. В двух словах, масса заготовок для шатунов имеет очень строгие допуски, и поэтому после ковки шатуны практически не отличаются по весу. Обратите внимание, какие здоровенные направляющие у коренных опор. У нижних коренных вкладышей очень интересная проточка она сужается в середине дуги и масло здесь выдавливается лучше, соответственно коренные шейки лучше смазываются. В каждом шатуне просверлены маслофорсунки и в каждом поршне есть по 10 отверстий для отвода масла из области маслосъемных колец. Коленвал этого двигателя считается неубиваемым, но из-за Каких-то проблем с моторным маслом в этом двигателе. На шейках коленвала, особенно на шатунных, появились царапины. Нагар на поршнях не критичен, маслосъемные кольца все подвижны и не закоксованы, и очень радует высота маслосъемных колец. Очень странный износ вкладышей. Пятнами, как будто бы из-за биения коленвала, возможно, двигатель испытывал перегрузки из-за детонации топливо-воздушной смеси. Верхние коренные вкладыши с таким же износом, особенно это ярко выражено на первом и третьем вкладыше. Кстати, с этого ракурса отлично видно, какой был хон с завода, каким он был и каким он стал. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали супер, мега надежный мотор V6 от Honda. Этот двигатель погиб от дурака владельца, потому что он обычно заливал в систему охлаждения и, наверное, пару раз забыл поменять масло. Если вы и дальше хотите, чтобы мы делали такие классные, четкие и подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поделитесь этим.